здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы будем вязать такой интересный снудик универсальный у меня 200 граммов ниток вот если видно они у меня уже перемотаны в клуб и тут шерстяная ниточка метраж где-то около 200 метров 100 граммах набираю я петли Сорок петель я набрала. Кстати, забыла сказать спицы троечка. И вяжем лицевыми петлями, то есть платочной вязкой, ровно, без добавлений, без убавлений ровненько гладенько вяжем платочной вязкой кромочную провязываем изнаночной вот сделала я такую заготовку сейчас я вам ее измерю Значит, ширина у меня 21 сантиметр а длина 41 один вот 41. Вот если вдвое сложить, вот так вот она выглядит. Теперь будем делать петелечки. Первую петлю снимаем, 4 провязываю, то есть с краешку у меня 5 петель, закрываю две петли. Вяжу двенадцать два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12 Далее две петли закрываю. Раз, два, 12 петель вяжу. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 закрываю. И остаются у меня 5 петель. Довязываю до конца ряда. Поворачиваемся. Теперь нам нужно восстановить эти петли, вяжем до момента закрытия петель, делаем 2 воздушные петли, далее вяжем наши 12. Делаем 2 воздушные петли, вот видите, там где у нас закрыты петли снова вяжем 2 12 делаем 2 воздушные петли и довязываем до конца ряда следующий ряд вяжем все лицевыми и те набранные наши воздушные петли все вяжем как обычно как мы вязали до этого вот они воздушные петли, я их провязываю лицевой и вяжу еще высоту пару сантиметров. Вот провязала я после дырочек еще три сантиметра, и теперь петлю мы закроем. Закрываем все петли до конца, не затягиваем. Нет, то есть не стягиваем сильно, свободненько закрываем. Доходим до конца ряда. Последнюю петлю оставляем на спице. И теперь из кромочных мы набираем петелечки на спицу из каждой кромочной по одной петли. Из задней задней стеночки передняя остается здесь. Набираем до конца ряда, ну в конце ряда две петелечки оставляем. Не доходим кусочек Теперь поворачиваемся вяжем изнаночными петлями лицевой ряд лицевыми изнаночными изнаночными то есть лицевой гладью 10 сантиметров вот провязала я 10 сантиметров чулочной гладью даже не 9 с половиной где примерно 10 сантиметров смотрите девчонки и теперь перехожу на платочную гладь вот такую вот все лицевые петелечки еще пару сантиметров мы провяжем платочной гладь вот провязала я еще 12 рядов платочной вязкой всего у меня здесь получилось около 13 сантиметров 12 с половиной теперь я все петли закрою и далее будем собирать это все в кучу так, вот наш снудик готов будем собирать его для начала складываем вот так вот отмечаем места наших дырочек можно булавочкой нужно маркером и вот так вот сюда пришиваем три пуговички напротив дырок перекладываем через себя вязание вот так вот пришьем пуговички вот так вот это выглядит с пуговичками теперь берем иголочку с тоненькой ниточкой нам нужно очень аккуратно все пришить вот здесь вот видите здесь мы вот так вот перекладываем красиво и в нахлест немножечко в нахлест пришиваем тоненькой ниточкой чтобы скрыть ее не было видно ни с лица ни с изнанки пришиваем на дружку и двигаемся в эту сторону перепродеваем иглу на внутреннюю сторону и вот этот зазор который мы оставляем оставляли пришиваем сюда Возвращаемся, выворачиваем вот здесь, вот теперь еще пришиваем вот этот краешек, и все тоже аккуратненько, и все у нас готово. Здесь делаем аккуратный узелок и всю нитку обрезаем. Вот и все у нас готово вот так вот она выглядит в готовом виде вяжите очень симпатично получается способы одевания вы сейчас увидите на фотографиях а с вами была вика из школы рукоделия всем пока пока